Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас стартует первый курс, такой усложненный, углубленный, VIP Advanced. Это курс, на который приезжают к нам мастера опытные. И мы повышаем их квалификацию, ну, насколько можем высоко. Мастера к нам приезжают из разных стран. И вчера мы встречали их в аэропорту и провожали в гостиницу. I said everything you'll ever say There's a moment of panic when I hear the phone ring Anxiety's calling in my head Is it back again? Are we back again? Так как мастера опытные, они уже, в принципе, пробовали волосковый метод, у них есть определенный опыт в этих техниках, просто у них там что-то не получается, они хотят узнать больше. Мы прошли дистанционное обучение небольшое перед началом очного обучения, и, в общем-то, с первого дня, с самого утра, мы начнем работать на моделях. Хотели приехать многие, но мы отказывали, потому что на этот курс определенные навыки уже должны быть у мастера, чтобы попасть. Поэтому, если вам хочется, то вы присылайте нам работы, ну, мне в личку, администраторы мне передадут. И э, там я уже дам рекомендации э, пойти вам на базовый, либо, может быть, просто на мастер-класс, либо вот на vip 20 на улюбленное такое серьезное обучение.